Друзья, всем привет! С вами Санек и продолжение прошлого видоса про постройку половины трактора. Вот. В прошлом видосе я там немножко повозмущался про метки, да? Вот. Ну, как выяснилось, человек эти метки не ставил, он купил разборки и скорее всего, говорит, это разборщики так метят. Ну, Ладно, там кресты, ну, полуоси зачем долбить зубилом. Вот, так что извиняюсь за мои возмущения и, мужики, тысячукратно извиняюсь за ваши комментарии. Так что меняю, ставлю сальники новые, вот, ставлю сальники на коробку, вскрываю коробку, вымываю ее, вот, чтобы человек просто тупо залил масло сюда-сюда и не мучился поменяю колодки ну, БУ на БУ, там вообще ушатанные одни у меня их они вот собираются да, с мостов, но я их не выкидываю но есть довольно таки а, приличного размера, сухие, не в масле вот. тут вообще есть даже новенькие, будем так говорить так что подберем что-нибудь вот. в знак Компенсации да, морального ущерба. Хорошо, бы человек не обиделся. Конечно, был слегка обескуражен, но не обиделся. Ладно, много разговариваю. В общем, тракторок половина тракторка собрана, все выставлено. Осталось вытащить шкиф. Попросил меня вытащить сразу шкив из барабана, чтобы он не мучился. Все здесь выставлено, настроено. Короче, кому интересно, смотрите видос дальше до конца. В принципе, показал, какие изменения в креплениях, в крепежах, да? в отличие от моих, я сделал. Рами, рама по размерам копия моя. Просто копия. Длина полтора метра. Ширина 42 сантиметра Также под быстрый съем навески Все это дело Уже сделано, да, просверлено Осталось Немножечко обрезков от швелеров. Ну, говорит Но обрезки, говорит Я вообще не претендую На обрезки, говорит, их себе Ну разберемся, ладно, это Конечно, блин ну Стыдновато, стыдновато, конечно Вот Понравилось мне работать, мужики со швеллером, ну ладно, об этом наверное да не скажу сейчас понравилось работать с 14 швеллером на нижней раме, потому что коробка прячется полностью в раму, мужики полностью, то есть можно сделать сплошной пол здесь становится тоже все идеально не мешает, сапуну. вот это не обрезал если что, обрежет также же все это дело закрывается вот таким образом. То есть, отсюда и сюда до конца, можно сплошной лишь железо положить. Единственное, вот вырезаться под кулису. Все. Просто шикардос. Следующее, когда буду делать рамы из 12-го швеллера, обязательно буду подкладывать под мост 2 см, чтобы коробка выходила вот на эту вышину. У меня она немножко торчит, но там сетка, и загнул. Вот, как-то так. Все. Кому интересно, смотрите видос. Кому не интересно, в принципе, показывать и рассказывать больше нечего. Рама уезжает к заказчику. Она разборная. Задняя метр десять длина, передняя 76 длина. Все это вот так вот собирается. И увозится в багажнике легкового автомобиля. Ну, соответственно, коробка, мост и все остальное. Все, погнали. Металл зацепил стропами. Взвесил. Соответственно, все это сначала дело оттарил. Потом чистый вес. Составляет 79 килограмм. Так, перемерил все швеллера. 162. Ну, метр шестьдесят два, да. Метр пятьдесят семь. Метр пятьдесят, метр двадцать шесть. И восемьдесят. Восемьдесят. Мерил по меньшему краю, если вдруг обрезать придется. Так, дальше. Десятый швеллер. Отрезал нужной длины. И распустил на два таких... Уголка. Вот сантиметр. Ну что нормалек Горяченько круто? Вот и уголки и прикручены. Уголки обязательно притянуты на всю, чтобы их не крутануло. Так, ну мост выставлен на одинаковом расстоянии от рамы. Вот таким образом делаю э, угольник регулируемый. Вот так сюда. Вот так вот. Сюда все. Один размер. Также подугольник, здесь звездочка выставлена. Осталось теперь прихватить, чтобы он никуда не провернулся. И обварить. И дам остыть также прикрученному э, на месте. ну По крайней мере, пока он нельзя будет браться рукой. Чтобы его никуда не крутануло. Все, мост обварен. Теперь даю остыть. Прекрасно на весу работать поставил. С этой стороны поваривал, вот так положил на козлы, перевернул на ту сторону. Ничего не мешается. Здесь три раза проходил, здесь по разу. Вот, то есть вот эту щель, которая здесь была, заливал. Там вообще капец. Если вырвет, только с мясом. Все, остываем. Не стал дожидаться, пока остынет мост. Перевернул раму, благо кран выручает. Очень удобно. Выставил коробку на нужную мне вышину. Вот. Между зубами. У меня палец не пролазит. Где-то сантиметр зазора. В общем, ну, так как надо. Соответственно, звезда напротив звезды. Валы по центру. Вот так упирается это в швеллер. И смотрим, здесь получается 20 с половиной. Также и с этой стороны получается 20 с половиной. Ну, соответственно, первичный вал таким же макаром выставляется. Вот. Все ровненько, все замечательно. Здесь трубы 100 на 100 в качестве дистанции. Дистанции. Снизу доска ровненькая, желательно, ровная, широкая доска. Все. легло на крышку. Соответственно, все идет параллельно. Вот он зазор, если видно. Это чтобы звезды не встречались. Вот так вот собирается тракторок. Ничего руками держать не надо, целиться никуда не надо. Так, дальше. Давайте покажу, как сделаю. планку сюда. Вырезал. Ну, это вот остаток от швеллера. Вот, довольно-таки мощный вырезал с таким зазором. Вот. Ну, это упер в одну сторону. Ставится он будет э, пополам. Это место для сварки. Сейчас отмечаю, где мне сверлиться. Очень просто. Берем просто, э, мажем вот, шприц с солидом. Вот эти пятаки э, на болтах. Сейчас вот так вот аккуратненько мажем, чтобы отметина была на этом на уголке уголок будет ставиться с внутренней стороны рамы снизу точнее потому что здесь будет наложена другая э, рама и теперь сейчас если получится одной рукой примерно оставляю зазоры э, плюс-минус между рамами не ну неудобно одной рукой сейчас аккуратно прижать и отметить отпечатать паузу поставлю чтобы это сделать с первого раза так все почему пристегнул? это чтобы не ну ровненько он отпечатался и не выше просто веду по надволком сейчас его стегну все имеется две таких отметины соответственно здесь и сверлимся сейчас просверлюсь и прикрутим вот. просверлил вот гайки открутил теперь вот таким вот образом ага, вот тут надо. вот здесь вот есть такая выпуклость надо вот здесь отметить ее и немножко согнуть либо болгарочкой сточить потому что она не дает прижаться буквально тут чутка вот. Также не целится вот так по самому верху вот этой шишки. Вот так солидольчиком. Мажу. Вот так вот. Одеваю. Есть отпечаток. Вот здесь вот надо либо ударить, либо а, выбрать. Вот и все. Прилегает плотненько, полностью. Вот так вот, чуть-чуть там выбрать надо. И все. Сейчас ее прикручиваем без гравиров, потому что а, дистанция-то тоже это имеет какую-то, да? И чтобы резьбы побольше было, без гравиров. Вот таким вот нехитрым образом вот как раз вот резьба выходит на а, край гайки если поставить а, ровер то ее там совсем будет чуть-чуть а, прикрутил пластины снизу вот эти вот вот они, они толщиной сантиметр пришлось чуть подрезать потому что ну чтобы этот край уголка вот тот внутренний Ой, они выровнялись. Все, сейчас прихватываю в нескольких местах, откручиваю и обвариваю. Так, ну, проварил крепление. Вот так это выглядит со всех сторон. Это вот более чем достаточно. И теперь засовываем в раму и ставим, прикручиваем. Все. Итак, крепление я сделал, коробка прикручена. Трубу вот спереди убрал. Это пока стоит. Цепь накинул. Отлично все получилось. Вот. Сейчас делаю нижнее крепление. Заморачиваться как со своим. Не буду там изгаляться. Взял уголок подходящий. Зарезал его как мне надо. Также здесь и вот так вот сварю вот таким вот образом. Сейчас поставлю, выровняю, как мне нужно и вот таким образом приварю. Эта часть будет к раме, а здесь где-то будет крепиться коробка. Единственное, кусок металла надо будет доварить, чтобы попал болт. Один попадает хорошо, а другой там чуть повыше. Поэтому да хотя бы вот так вот вварюсь и оккультурю этот треугольник и все. Не буду я заморачиваться. Сделал наскос. Здесь для чего? Для того, чтобы крепить можно было к раме болтом удобно. То есть поставил головку и закрутил. В принципе, сейчас вот это свариваю, пока это будет остывать. Для удобства, как говорится, монтажа вот этой вот опорной планки, я вот эту раму переверну. Краном зацеплю, стропы длинные есть, вот так проведу через швеллер, или через тот, или через тот, зацеплюсь, подниму и переверну. Если масло там начнет капать, или через сапун, или здесь, он досточка кинул, тряпку. Все равно его сливать, оно там такое печально видели, да, а хвостовичок, поэтому ничего страшного в этом нет. Зато очень удобно, Вот рама отсюда спустится, когда уже будет готова и передняя полурама. Все делаю ну вот, в удобном для меня положении. Соответственно, когда планка стоит, то уже коробка может двигаться только вверх-вниз. Да? Право-лево она уже не сдвигается, не сбивается. Вот это вот центровочка, так сказать. Все, цепь Замечательно, себя чувствует. Замок еще не замыкал, так накинул, вот, потому что ее буду сейчас еще снимать, давайте сейчас сварю и переверну. Вот так несложно перевернул э, раму. Все, теперь она э, своим весом натянула цепочку. Но ну, мы еще ее сделаем так, чтобы она ее совсем натянула. И теперь, я думаю, уже остыла. Да Сейчас вот этот шов единственно зачищу. Внутри я его тут тоже проварил. Именно э, вот этот, который будет зачищать. Вот он будет к раме прилегать. Сейчас. Вот таким вот мужики, образом. То есть здесь зазор есть. Ну, сейчас э, отмечу, где я мне сверлить также солидольчиком. Вот. Ну, здесь под культуру а, намечу. Ну, соответственно, когда там просверлю на болты, а, одену, намечу и просверлю. Вот оно, прямое обычное крепление. Не заморачивался я. Как у себя делал там с загогулинами. Здесь а, сделал по-простому. И здесь сделал по-простому. Все. Вот этому не мешает никак. Зазора на 1 сантиметр. В общем, выставим и прикрутим. Все, погнали дальше. Все очень просто. Приварил вот этот уголок. И зачистил. Правда, зачищал на горячую, поэтому все посинело. <с> ну, ничего. Главное, что теперь все гладенько. Все просверлился. Ну, отмечал точно так же, как и здесь уже показывал. Вот так это все дело вышло. Все прикрутил, шайбы подложил. Цепочка натянута. Крутится все это дело абсолютно легко и свободно. Вот. Все отлично. То, что надо. Так, дальше разметил, я буду отрезать вот эти вещи теперь. Зацепился за край швеллера ровно метр, также с той стороны метр, вот этого расстояния вполне себе хватит, чтобы здесь прикрутить для опорного подшипника крепление. Вот. И под 45 в ту сторону в общем снял все перевернул и не нравится мне этот слишком острый угол в общем сделал его чуть поменьше снизу будет метр до реза а отсюда зацепился сделал метр десять настроил значит, переднюю раму прям на ней же вот, под угольник под большой начертил две линии то есть вот здесь 90 выставил одну часть под магнитный уголок чтобы она ровненько стояла от этой линии отмерил 42 вот тут и там выставил вторую часть ну соответственно под два магнитных маленьких выставил третью часть все везде промерил размер соответствует 42 там там там там остается только заварить теперь капитально, зазорчики присутствуют, ну, полуавтомат их заливает аж бегом даже вот такие вот зазоры. Варю миллиметровой проволокой. Верхняя рама проварена. Сейчас зачищаю швы сверху и спереди. Снизу трогать их не буду, их не видно. Понад землей посчитает нужным, человек сам зачистит. А я просто культур культур-мультур веду со своей стороны. Внутри также проварено все это дело. Осталось теперь ее соединить. Сверлимся. так на 30 так ну все отверстия нужные просверлены здесь на 14 здесь раму будут держать десятые э, болты Вот вся нагрузка будет вот сюда то есть на отрыв там как бы она будет прижиматься это отверстие держат коробку соответственно эти большие на 30 чтобы можно было ставить головку, снимать коробку, либо отстегивать переднюю полураму, не откручивая коробки. Это вот специальные такие технологические. Все, рама скручена, мужики, чтобы было понятно. Вот эти отверстия для ключа на 17. Я сделал с запасом. Здесь всего 23. Но теперь... Запросто можно, не откручивая крепление коробки, отстегнуть переднюю полураму Вместе с балкой будет, ну, мало ли, тоже в процессе постройки всегда выявляются какие-то недочеты, недостатки. И зачастую приходится все это дело по нескольку раз разбирать. Все, сейчас я ее переверну для удобства монтажа моста, коробки. И сделаю еще планку для опорного подшипника. Она у меня не сделана. Так, сделал планку для опорного подшипника. Здесь просверлено насквозь 16 и в край выставлено первичного вала. Здесь придется сделать еще распорную втулку, так чтобы она прижимала шлицы и не давала им съезжать вот сюда. Прикинул тормозной барабан, если точить шкив, прикрутил пока на два болта, ничего не делал. Если нужно, потом будет засверлиться в нужных местах. Вот так вот. И прикрутить его наглухо, на 6 болтов никуда он не денется. Соответственно, отцентровав все это юбка эта спилится это опять же если делать шкив из тормозного барабана зазоров хватает здесь 2 сантиметра здесь соответственно вот эти будут вещи спиливаться и тоже зазорчик где-то примерно около 2 сантиметров ну сантим и 8 миллиметров также и здесь вот то есть будет по центру стоять между этой и этой э, этим креплением, так сказать. Вот такие вот дела. Все очень удобно монтировать все это дело э, на высоте, размечать и в перевернутом состоянии. Коробка, скорее всего, масла там в ней вообще нет. Ни одной капли с ней не упала. Все, сейчас э, убираю Козлы, переворачиваю, ставлю колеса. И у меня осталось, помните, я менял переднюю балку, та которая э, разворачивала трактор на месте, стоя на одном колесе. Вот сейчас ее прикачу, она по такому же размеру. Просто ее струбцинами схвачу. И посмотрим э, внешний вид. По большому счету, вот, что человек заказывал, то я и сделал. Единственное, сейчас мы определимся, я ему позвоню насчет э, шкива делать. Или не делать Болты Пойдут Комплектом Меняю сейчас сальники Передние крышки, задние крышки Сальник редуктора И сальники полуосей Сажаю на герметик, все скручиваю До кучи Как положено И можно забирать Передняя балка Это моя Помните, да? Я ее делал для того, чтобы трактор имел возможность разворота на месте. То есть, стоя, одно колесо заднее стоит. И он вот так вот клац и разворачивается в обратную сторону. Вот. Подкатил ее. Опустил раму. Чисто посмотреть визуально, как это все дело будет выглядеть со стороны. Вот. Ну, по большому счету, все. На этом можно видос закончить. Все эти мелкие доработки буду уже делать без камеры, потому что отвлекаться не хочется, все это элементарно просто, как точить барабан, я тоже э, показывал, точнее шкив из барабана. Вот. Заняло построечка вот это вот все, вот до такого состояния, без передней балки, э, не спеша три дня. Вот как-то так. Ладно, всем пока. С вами был Санек. Кому понравился, понравился видосик, оцениваем. Скоро увидимся.